Вот что вы чувствуете от того, что вы создали нечто мутационное, нечто прорывное, нечто такое, что буквально меняет жизнь людей на планете? Вот как у вас внутри вот с этим ощущением? Я впервые вот задумался о том, о чем ты говоришь. Правда? Ничего себе! То есть я никогда, никогда не смотрел на эту книгу, как на что-то такое статусное и очень э, ну, какое-то ну, такое небожительское, что ли. Себе. <смех> для, нет, честное слово, вот, просто для меня даже как-то прозвучало, вот ты говоришь, для меня несколько удивительный такой вопрос. Ну, наверное, он имеет право э, быть этот вопрос, но ответ простой. Я об этом никогда не задумывался. Так Честное слово, Это так скромно и еще а, более очаровательно. Ты знаешь, это наверное даже не скромность. Я ну, не, не скажу, что я такой уж скромница. Вот. Но я считаю, что я сделал то, что надо было сделать. То, что у меня миссия помочь этому миру стать счастливым. А, вот что я уловил. Почему я так вот не в таком ага, так, так, так, так, так. подъеме. Потому что я считаю, что я сделал еще очень мало. Вау. И эта книга, это ступень, это очень важная, большая ступень, но это только ступень к, тому, к той вершине, где есть счастливая наша цивилизация. Представляешь, сколько нужно еще сотворить? Поэтому да, классно, все замечательно, ребята, я согласен, радуйтесь, читайте, но у меня задач еще много. И это одна из задач. Я же помню первые реакции на мою книгу. Ее же не хотели издавать даже. Как это так? Материнскую любовь. Вы посягаетесь на, свя... на святость материнства. Понимаете? То есть... Но тем... А потом-то это оказалось уже в точку. Так вот сейчас то же самое. Поэтому, Аня, ты первая слышишь о том, что я сейчас сказал. Я посягнул на саму суть психологии и нашел путь непсихологический, решение всех вопросов жизни человека и построение по-другому жизни. И та же психология, она сделала очень много и делает очень много. Она и спасает... Человека, который может стоять на краю крыши, их, готов прыгнуть и так далее. Она вытаскивает человека из каких-то проблем, из болезней. Но это все было через огромный труд. Через огромное напряжение и психолога, и самого пациента. И не всегда результат положительный. Все психологи знают, что стопроцентного результата нет, как и в медицине. А потому что, чтобы... Идти психологическим путем и вытащить бегемота из болота нужен огромный труд. И далеко не все могут этот труд осилить. Далеко не все. Да я по себе знаю. Я даю классные рецепты. Я там человеку специально под запись, вот он пишет диктант, записывает, что надо сделать, то-то-то-то, вот, пройди вот так-так-так, вот, и вот ты увидишь результат. Только делай. И все равно не все делают. Но это неготовность к переменам часто, мне кажется. Или, или почему так, как вы думаете? Мотивация недостаточно или нет, что? Нет, мотивация есть. Страдания, болезни, проблемы в семьях, проблемы с детьми есть. Мотивация есть, но трудно. Трудно. Но трудно. Трудно заглянуть в эти глубины. Трудно все это, всю эту грязь выкопать, вычистить, все, все аналы своего рода, своей жизни. Трудно себя препарировать. А этого не нужно делать. Можно не делать? Можно не сделать. делать. Блин, как интересно. Вообще. Идти вне я системы, я обалдею. тоже, я, я вообще, по сути, анархист. Мне так вот это все нравится. Вообще что-то новое, что никто еще не делал. Вот она, это та самая мутация. Это то, чего еще никто не делал. Это нечто новое в мире.